новое стихотворение, которое я написала летом. А в моей голове был волшебный лес, полный разных чудес. Благородные звери вглушили сной, говорили со мной. И без всякого страха ползли ко мне насекомые из разноцветных камней. И всегда украшали мои пиджаки, бриллиантовые жуки. Но потом в лесу выпал первый снег. И по снегу пришел один человек, Постоял, поскучал и ушел человек, но остался в моей голове, И теперь я не вижу другой красоты, только его черты. И когда я брожу по тропинкам лесным, говорю теперь только с ним, Говорю о далеких больших городах, Куда я не ездила никогда. О мудренных вещах, недоступных мне, А еще говорю о войне. А вокруг преломляется утренний свет, И веселые птицы поют в листве, И играет в траве любопытный лис, И ягоды налились, налились, И уже опустились в траву, И ждут, но ну, когда же я их сорву, на меня почему-то их спелый вид И мучает, их дотомит, А не томит лишь один человек, Который живет у меня в голове. Живет и не знает, что в дождь и взноль Он говорит со мной. My